понадобится специальный рис для суши. Я его несколько раз хорошенько промыла под холодной проточной водой. Рис заливаю обычной водой. Кастрюлю с рисом накрываю крышкой и рис отправляю на плиту и довожу его до кипения. Рис у меня закипел. Плиту я ставлю на самый минимальный огонь. И с этого момента рис проварю под плотно закрытой крышкой 15 минут. У нас есть время приготовить заправку для риса. Для этого к яблочному уксусу я добавляю соль, сахар и все перемешиваю до полного растворения сахара с солью. Сахар с солью полностью растворились, заправка готова. Пока ее отставляем. 15 минут прошло, плиту я выключаю, быстро открываю крышку, кастрюлю накрываю чистым сухим полотенцем, снова кастрюлю плотно закрываю крышкой и рис в таком виде оставляю еще на 15 минут на плите. Прошло еще 15 минут, рис я сняла с плиты, открываю крышку, убираю полотенце, полотенце впитала лишнюю влагу, которая нам не нужна. К рису я добавляю заправку и все перемешиваю. Буду перемешивать от края к центру. Рис готов. Для того, чтобы рис быстрее остыл, перекладываю его в миску. Я весь переложила в миску, немножко риса у меня пригорело. Если у вас такое получится, не пугайтесь, это в пределах нормы. Этот рис я использовать не буду. И теперь рис оставляю до полного остывания. Подготовлю остальные ингредиенты для салата. Свежие огурцы вместе со шкуркой и авокадо нужно нарезать на средний по размеру кубик. Красную рыбу нарезаю на не очень маленькие кубики. Майонез нужно смешать с небольшим количеством васаби. Васаби добавляйте по своему вкусу. Полученную заправку для салата я переложила в кондитерский мешок. Рис у меня полностью остыл. Буду собирать салат. Кондитерское кольцо я установила в диаметре 20 см. И кольцо я застелила пищевой пленкой. Кольцо я установила на блюдо, на котором я буду подавать салат. Блюдо нужно немножко смазать заправкой. Выкладываю половину подготовленного риса. смазываю заправкой. На рис выкладываю подготовленные свежие огурцы, которые нужно немножко посолить и смазать заправкой. Выкладываю половину красной рыбы. Выкладываю рис, который остался и смазываю его заправкой. Выкладываю авокадо и на авокадо сразу же выкладываю красную рыбу. Сверху салат немножко посыпаю кунжутом. Салат я полностью сформировала. В таком вот виде салат отправляю в холодильник на 1 час. Салат суши готов. Салат получился красивым, оригинальным и невероятно вкусным. Если вы любите суши, то этот салат именно для вас.